Всем добрый вечер. Сегодня делимся с вами новостями по Майнкрафту бедрока именно выходом нового релизного обновления. Майнкрафт бедрок Windows 10 Edition или Pocket Edition, все об одном. Конечно, вышел 29 ноября, но у нас нашлось время именно сейчас. Хотя мы хотели раньше, но сейчас получилось. Для Майнкрафта выпущено новое обновление, полностью вводящий режим наблюдателя в игру. Для игроков, использующих сенсорное управление, вы найдете несколько новых схем, схем управления, которые сделают игровой процесс на вашем устройстве намного лучше. Был добавлен новый набор скинов персонажей по умолчанию, и Векс получили переделку. Здесь есть что исследовать, поэтому ознакомьтесь с полным списком изменений ниже. Как всегда, мы ценим любую вашу помощь и вклад. Пожалуйста, сообщайте о любых новых ошибках на bugsmajang.com, и пусть ваши отзывы будут услышаны на фидбэк minecraft.net. Новые возможности. Режим наблюдателя. Режим наблюдателя появился в Minecraft Bedrock Edition. Некоторое время эта функция была экспериментальной, но теперь она появилась в игре без необходимости экспериментального переключения. Вот краткое описание этого нового игрового режима и того, как его можно использовать. Когда читы включены, игроки могут входить и выходить из режима наблюдателя, используя опцию режима персональной игры в настройках мира или команду GameMode Spectator. Зрители имеют уменьшенный HUD, который не показывает перекрестие прицела. Горячую панель, опыт, здоровье, голод или броню. Имитарь игроков, здоровье, удерживаемые предметы и так далее не меняются при переключении в режим наблюдателя из него. Зрители всегда летают и не могут быть заземлены. Зрители проходят сквозь сплошные блоки и объекты без столкновений. Зрители могут видеть вне твердых объектов, находясь внутри блоков. Зрители не могут получать урон и не подвержены воздействию каких-либо блоков, мобов, предметов, порталов или эффектов. Зрители не могут использовать предметы или взаимодействовать с блоками или мобами. То есть имеются виду наблюдатели. Э, так, дальше. Зрители не могут открывать свой инвентарь или взаимодействовать с бочными экранами, такими как сундуки или печи. Зрители не могут быть замечены мобами или другими игроками, за исключением других игроков в режиме зрителя. Зрители появляются в виде прозрачной плавающей головы для других игроков в режиме зрителя. Зрителям не нужно спать, чтобы скоротать ночь. При игре от первого лица зрители не видят свою руку или удерживаемый предмет. Зрители генерируют куски, если они летят на новые куски. Зрители не порождают никаких мобов. Непостоянные мобы вокруг зрителей будут проверять расстояние до любых незрителей при принятии решения о том, должны ли они исчезнуть. Команды могут выбирать зрителей и воздействовать на них. Список исправлений с момента последнего выпуска можно найти ниже в разделе Vanilla Parity ниже. Новое сенсорное управление. Новое сенсорное управление теперь включено на сенсорных устройствах по умолчанию. Игроки могут выбирать между джойстиком и касанием для взаимодействия, перекрестием джойстика и прицеливанием или d и касанием для взаимодействия. Список исправлений с момента последнего выпуска можно найти в разделе исправлений ниже. Новые скины по умолчанию. К Стиву и Алексу присоединились новые персонажи. Эти скины персонажей можно выбрать в раздевалке. Слева направо Санни, Кай... Макена, Стив, Алекс, Зури, Эфи, Ари и Нур. Досада. Обновлена модель и текстура Векса. Векс сохраняет немного, хит... немного больший хитбокс, чтобы с ним было легче сражаться. Ванильный паритет. Мобы. Во время игры в пятнашки деревенские жители теперь будут бегать быстрее, чем в Java Edition. Блоки. Деревянные Двери. Железные двери, деревянные люки, железные люки и заборные ворота теперь используют те же звуковые эффекты открытия и закрытия, что и Java Edition. Обновлены прижимные пластины, чтобы иметь разные высоты в зависимости от их поведения, чтобы соответствовать версии Java. Добавлен уникальный звук нажатия кнопки для деревянных кнопок, соответствующей версии Java. Наборы блоков Crimson и Warped теперь имеют уникальный набор звуков. Точенный и ограненный красный песчаник теперь имеет гладкую нижнюю сторону. Снаряды, падающие в грязь, больше не будут постоянно трястись. У мобов амфибий больше нет проблем с поиском пути вокруг грязевых блоков. Рамки, ограничивающие блоки Mood и Soul Sand теперь соответствуют их визуальным рамкам, когда игрок размещает блоки. Лили теперь улопаются со звуками и частицами, когда на них натыкается водка. Большинство блоков, разрушенных из-за отсутствия поддержки, теперь имеют визуальные частицы, звуковые эффекты вызывают события вибрации. Коралловые веера больше нельзя размещать на стороне блоков плит. Поклонники кораллов теперь могут выживать на твердых прозрачных блоках, таких как стекло. Исправлена ошибка, из-за которой размещенные световые блоки были невидимы даже при выборе светового блока. Режим наблюдателя. Экраны открытого контейнера, командного блока или структурного блока теперь закрываются, когда игроки переходят в режим наблюдателя. Режим наблюдателя теперь отображается в списке личных игровых режимов в настройках. Аллея больше не бросают предметы зрителям. Экспериментальные возможности. Представляем следующее крупное обновление Experimental Toggle. Включите переключатель в следующее крупное обновление в настройках мира, чтобы включить этот контент. Эти функции находятся в стадии разработки и все еще находятся в активной разработке. Дизайн и функциональность этих функций, скорее всего, изменится до их выпуска. Пожалуйста, помните, миры, в которых используются экспериментальные переключатели, всегда будут помечены как экспериментальные. Мы рекомендуем хранить эти экспериментальные миры как отдельные копии от ваших основных сохранений. Более подробную информацию можно найти в этой статье. Вам Бамбуковые деревянные блоки. Добавлено семейство блоков бамбу в качестве типа дерева и использования для бамбука. Добавлен бамбуковый плод. Верблюд. Добавлены верблюды, которые могут появляться в пустынных деревнях. Два игрока могут ездить на верблюдах вместе. Верблюды – высокие животные, и всадники находятся достаточно высоко от земли, в досягаемости атак толпы в ближнем бою. Верблюды могут ходить и бегать, или мчаться с короткой скоростью. Верблюды беспорядочно садятся на короткие промежутки времени и поводят ушами по сторонам. Точная книжная полка. Новая точная вариация книжной полки. Может хранить книги, книги и перья, а также зачарованные книги. Вмещает до шести книг. Сохраняет истории и знания вашего мира в безопасности. Компараторы могут определять последнюю размещенную удаленную книгу. Идеально подходит для сокрытия секретов в вашей жуткой библиотеке. Висящий знак. Новый тип знака, который можно размещать под и сбоку блоков. Подвесные знаки доступны для всех типов древесины. Висячие знаки также могут быть размещены под узкими блоками с центральной опорой, например, заборами. Исправление. Стабильность. Производительность. Исправлено несколько сбоев, которые могли возникнуть во время игры. Исправлен сбой, который мог возникать при перемещении вниз по экрану «Сельский житель» с помощью клавиатуры. Исправлена ошибка, из-за которой игра зависала, когда атака дыхания дракона Энтера не попадала в блок или не падала в пустоту. Навигация по книге рецептов, когда в инвентаре игрока были предметы, содержащие мобов, например, пчел в ульях, больше не приводит к значительному снижению производительности. Уменьшена задержка на сервере из-за того, что предметы попадают в бункеры и выходят из них. Исправлено падение частоты кадров при наведении курсора мыши на ячейки с предметами на экране творческого инвентаря. Исправен сбой, который мог возникнуть, если элементы Education Edition отображались без включенного переключателя Education Edition. Исправлен сбой, который мог произойти, когда актеры с владельцем, не являющимся игроком, проходили через конечные порталы. Исправлен сбой, который мог возникать при загрузке в некоторые миры торговой площадки на устройствах с низким объемом памяти. Игровой процесс. Застревшие внутри блока игроки теперь будут выталкиваться к ближайшему открытому пространству. Карты, поврежденные черными пикселями, теперь можно восстановить, повторно посетив поврежденные области. Ранее поврежденные карты теперь можно восстановить, удерживая в основной или выключенной руке. Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог телепортироваться обратно в портал после выхода из него. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли застревать на экране построения местности при изменении размеров. Исправлена неправильность смешивания уровней при обновлении миров до 118. Исправлена мертвая зона и чувствительность джойстика контроллера Xbox. Мобы Увеличен диапазон следования за эндерменом с 32 до 64. Повышение прыжка теперь постоянно влияет на мобов, на которых ездят игроки. Медленное падение теперь постоянно влияет на мобов, на которых ездят игроки. Исправлена ошибка, из-за которой размножение мобов с примененными эффектами приводило к тому, что к потомству постоянно применялись бонусы за эффекты. Исправлено смещение местоположения покоя летучей мыши при отрицательной высоте мира. При уничтожении доспехов теперь они сбрасывают свой предмет с рук. Исправлена ошибка, из-за которой Дракон Эндер не загружался, если мир был сохранен и загружен, пока он был жив. Блоки. Грязная дорожка и столкновение с сельхозугодьями теперь на один пиксель ниже. Теперь игроки тонут в блоках песка и грязи соул. Сахарный тростник теперь будет ломаться при следующем случайном тике, когда его источник воды будет удален. Рычаги и поршни теперь выдвигаются более плавно. Блоки, прикрепленные к поршням, теперь движутся более плавно. Огромные грибные блоки больше не будут заменять частичные блоки при выращивании из ниллиума. Исправлена ошибка, из-за которой объект с координатой 0,0,0 не позволял размещать прижимные пластины. Исправлено мерцание блоков при перемещении поршнями. Исправлена ошибка, из-за которой знаки не воспроизводили размещения. При размещении колонны пузырьков теперь правильно генерируются над подводными блоками магмой. Плавание над грязевыми блоками больше не блокирует экран. Товары. Свеже приготовленные инструменты и броня теперь работают при первом использовании. Оружие, инструменты и броня теперь могут быть удалены из инвентаря игрока в первый раз после переименования. Исправлены проблемы с невозможностью подписания и закрытия книги и пера. Исправлена ошибка, из-за которой полностью заряженные предметы терялись при прохождении через портал, использование наковальни для зачаровывания или исправления предметов больше не приведет к непреднамеренному переименованию предметов. Исправлена ошибка, из-за которой слизь и магматические кубы могли снижать прочность щита каждый тик. Исправлена ошибка, из-за которой рыба-фугу могла снижать прочность щита с каждым тиком. Сенсорное управление. Повторно включена новая функция разделения стека для сенсорных устройств. Опция разделить управление появится только в классическом режиме управления и повлияет только на классическую схему управления. Исправлена ошибка, из-за которой в определенных ситуациях нельзя было касаться слотов горячих панелей, схемах перекрестия и сенсорного управления. Прокручивать экран инвентаря стало проще. Так как время ожидания было увеличено до 180 миллисекунд, ранее было 120. Время задержки – это время, в течение которого элемент должен удерживаться перед началом перетаскивания. Устранены связи между заблокировать джойстик, джойстик всегда виден, и джойстик виден, когда он не используется. Добавлен переключатель, отложенный в звук блока, только для творчества в настройках Touch, для управления этой функциональностью. Исправлена ошибка, из-за которой двойное нажатие сенсорных кнопок управления могло быть затруднено на экранах с высокой частотой обновления. Улучшен способ одновременного нажатия кнопок и перемещения камеры в новых сенсорных элементах управления. Кнопки действий теперь отображаются в водке при использовании режима перекрестия. Исправлена ошибка, при которой кнопка демонтажа в новых схемах сенсорного управления выглядела размытой. Исправлена ошибка, из-за которой предметы не могли быть удалены из инвентаря расширенного творческого режима, если они были помещены в другой предмет. Исправлена проблема с сенсорным управлением, когда при плавании и зарядке лука, арбалета или трезубца оружие больше не запускалось немедленно. Исправлена ошибка, из-за которой жесты джойстика останавливались, если ваш палец перекрывал горячие панели. Устранена проблема, из-за которой игроки не могли взаимодействовать с горячей панелью в некоторых пакетах ресурсов с помощью нового сенсорного управления. Кнопки спринта и спуска в режиме перекрестия теперь имеют тот же цвет, что и другие кнопки. Устранена проблема, из-за которой быстрое нажатие Ascent и Descent отменяло полет в новом сенсорном управлении. Забегая вперед, двойное нажатие спуска отменяет полет. Значки статуса теперь следуют за безопасной зоной экрана в режиме касания. Скорректированы значки статуса, чтобы они формировались в один ряд по ширине экрана при касании, чтобы учитывать новые сенсорные элементы управления. Удалена задержка действий из кнопок атаки взаимодействия. Когда джойстик разблокирован, диапазон перетаскивания был изменен на тот же. Что и при блокировке джойстика. В обоих режимах, если автопринтинг включен, он начнется, когда джойстик будет перемещен немного выше фона. Автоматический запуск отключится, если впоследствии управление джойстиком будет перемещено обратно в фоновую область джойстика. Жест касания теперь запускает заряженный арбалет. Раньше было необходимо удерживать этот жест в течение 4 миллисекунд, прежде чем затвор выстрелит. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли перетаскивать на экран Anvil. Графический. Применяемый рассеянный свет к блокам, перемещаемым поршнями. Тени мобов теперь отображаются правильно на устройствах Android с использованием определенных графических процессоров. Добавлена поддержка D3 D12 для встроенной, выделенной графики Intel для совместимых драйверов. Царство. Сокращенный текст при загрузке миров и дополнений, чтобы они... он помещался в диалоговом окне. Вы больше не будете получать сообщение об ошибке при присоединении к области, которая была пуста в течение нескольких минут. Пользовательский интерфейс Доволен новый экран блокировки мобильных данных на Android iOS, когда мобильные данные доступны, но отключены в игре, а Wi-Fi не подключен. Теперь игроки могут повторно привязать клавиши копирования координат с полным игровым процессом на клавиатуре и включенными настройками пользовательского интерфейса Enable Copy Coordinate. Исправлена ошибка, из-за которой название панели босса не обновлялось при изменении имени босса, пока панель не была перезагружена игроком. Исправлена ошибка на экране инвентаря Pocket UI, из-за которой предметы не могли быть возвращены в инвентарь в творческом режиме. Исправлена ошибка на экране инвентаря Pocket UI, из-за которой переключатель Craftable All можно было изменить только на вкладке поиска, но не на любой другой вкладке. На Xbox перемещение камеры с помощью мыши больше не изменяет положение мыши при повторном открытии экрана инвентаря. Цвет текста для выбранного элемента StackCount теперь белый, а не желтый. Изменена обработка ошибок при копировании миров для отображения модального всплывающего окна вместо всплывающего уведомления. Исправлена ошибка, из-за которой хат не вращался в направлении игрока во время езды на лодке в виртуальной реальности. Изменен цвет текста, описания для опции ⁇ «Разрешить использование мобильных данных для онлайн-игры ⁇ чтобы сделать ее более читаемой. Исправлена проблема с контрастностью маленькой стрелки в раскрывающихся компонентах при наведении курсора мыши, невыбранных компонентов переключения и переключателей ползунков в настройках чата. Технические обновления. Обновлены пакеты дополнительных шаблонов. Обновленные шаблоны дополнений для 19.50 с новыми ресурсами, поведением и документацией доступны для загрузки по адресу eqms.mkadon.pax. Импорт структурного блока. Структурные блоки теперь могут импортировать структуры из файлов mkstructure в Windows. Общая информация. Свойства субъекта сущности больше не являются экспериментальными. Это включает запросы ма... Маджанг, и перетры свойства, но не перестановки. Исправлен сбой, который мог произойти, если текстур индекс яйца возрождения выходил из-за пределы. Теперь вместо этого будет отображаться ошибка журнала содержимого. Значения минимального максимального расстояния в звуковых событиях теперь влияют только на звуковое событие, а не на все события, использующие один и тот же звук. Добавлено переключение на сервер с поддержкой генерации блоков на стороне клиента. Свойства. Исправлена ошибка, из-за которой изменение подпакетов пакетов ресурсов, у которых есть подпакеты, не применяло изменения до перезапуска игры. Рецепты, которые имеют одинаковые входные данные, но имеют разные выходные данные, теперь будут отображать ошибки содержимого, исключая рецепты crafting table и stone cutter. Новый синтаксис команды execute. Удалено требование к предстоящим функциям creator для нового синтаксиса команды execute. Версия 1.19.50 теперь требуется для запуска нового синтаксиса команды. Создатели, которые в настоящее время используют новый синтаксис команды execute, command в командных блоках, должны будут изменить эти командные блоки, чтобы обновить эти команды. Создателям, использующим в настоящее время новую команду execute в пакетах поведения, потребуется изменить минимальную версию движка на 1.19.50. Предыдущий синтаксис команды execute по-прежнему можно использовать, используя версию 1.19.40 или менее. Команды. Использование команды зачаровать для применения того же уровня зачарования больше не приводит к применению более высокого уровня. Исправлена ошибка, из-за которой hasItem неправильно определял предмет со значением данных, если hasItem не предоставлял значение данных. Запуск Execute S из командных блоков больше не наследует вращение от объекта. Исправлена ошибка, из-за которой блоки команд цепочки не активировались, когда задержка в тиках была больше нуля. Запуск Execute Align Entity теперь выдает ошибку команды вместо сбоя. Блоки, управляемые данными. Выпущен компонент в блок Collision Box компонент за пределами экспериментального переключения в форматах JSON 1.19.50 и выше. Выпущен компонент для создания блоков за пределами экспериментального переключения в форматах JSON 1.19.50 и выше. Пользовательский интерфейс таблицы крафта теперь обновляется, когда блок меняется на перестановку с другим компонентом блока Minecraft, Crafting Table. Удалена функциональность компонента блока Minecraft, воздухопроницаемость. Компонент не будет влиять на пользовательский блок. Элементы, управляемые данными. Блоки, использующие компонент Minecraft Placement Filter. Теперь производят события частиц, звуков и вибраций, когда они удаляются из-за сбоя условий их размещения. Мобы Input Ground Control больше не подразумевают увеличение автоматического шага при управлении игроком. Вместо этого можно использовать компонент Variable Max Auto Step. Для обеспечения согласованности с предыдущими версиями используйте базовые значения 1.0625 и Jump Prevented Value. 0.56.25. Создание сетей. Допо добавлено свойство сервера Visibility, чтобы отключить явное обнаружение локальной сети клиентами. Это предотвратит непредвиденные конфликты портов при запуске нескольких выделенных серверов на одном хосте. Уточнил использование портов в журналах сервера и сделал сообщения об ошибках более понятными. Цели и представлены новые параметры данных для поведения и Minecraft Offer Flower, чтобы указать такие вещи, как время, в течение которого толпа предлагает цветок, вероятность того, что цель начнется, и размеры АА, ББ, используемые для поиска толпы, которой можно предложить цветок. Поведение и Minecraft Offer Flower теперь может использоваться любым мобом, а не только железным гулимом. Поведение и Minecraft Offer Flower Теперь будет искать всех мобов в указанном диапазоне, а не только ближайшего, что означает, что эта цель может использоваться более последовательно, чем раньше. Представлены новые параметры данных для поведения искусственного интеллекта Minecraft Take Flower, чтобы указать такие вещи, как условия, которые должны быть выполнены для достижения целей, минимальное и максимальное время ожидания перед взятием цветка, а также размер АББ, используемый для поиска моба, у которого можно забрать цветок. Поведение искусственного интеллекта Minecraft Take Flower теперь может использоваться любой толпой, а не только маленькими жителями деревни. Маджанг. Исправлено, что highest property возвращал один, когда свойство существует и 0, когда его нет, а не наоборот. Скрипты API Framework GameTest экспериментальный, Исправлено свойство скорости, не возвращающее правильное значение в определенных ситуациях. Добавлена функция CanPlace, возвращает допустимое ли разместить желаемый тип блока или перестановку блока в указанном месте, и не обязательно на лицевой стороне блока. Добавлена функция Triset Permutation, попытка разместить желаемую перестановку блока в определенном месте, предварительно проверив CanPlace. Сущность. Удалена функция RunCommand. Размотрите RunCommand Async в качестве альтернативы измерения. Удалена функция RunCommand. Насмотрите run command async в качестве альтернативы. Преобразовал опции Black Request options в интерфейс. Преобразовал Entity event options в интерфейс. Преобразовал параметры объективного отображения табло в интерфейс. Тип локации обновлен до IVEC free. Вектор добавить обновленные аргументы A и B для принятия типа интерфейса IVEC free. Перекрестно обновленные аргументы A и b чтобы принять тип интерфейса IVEC free. Состояния обновлены до аргумента iB для принятия типа интерфейса iVecFree. Divide. Обновлен аргумент для принятия типа интерфейса iVecFree. LERP. Обновлены аргументы iB для принятия типа интерфейса iVecFree. MAX. Обновлены аргументы iB для принятия типа интерфейса iVecFree. MIN. Обновлены аргументы iB для принятия типа интерфейса iVecFree. Multiply обновлен аргумент для принятия типа интерфейса iVeq3. Slurp – обновлены аргументы B для принятия типа интерфейса iveq free. Subtract – обновлены аргументы B для принятия типа интерфейса iVeq3. API – начальные API-интерфейсы выходят из бета-версии и будут использоваться без экспериментального флага. Первым модулем, который будет выпущен, является Minecraft сервер версия 1.0.0. API, включенные в это, перечислены ниже. API-интерфейсы, не являющиеся бета-версией, такие как те, которые включены в модуль Minecraft Server 0.0, требуют включения эксперименты с бета-API и будут более стабильными с течением времени. Этот начальный набор API узок, но мы намерены добавить больше API в модули, не являющиеся бета-версией в ближайшие месяцы. Minecraft Server продолжит разработку бета-версии, эти бета-API будут были увеличены в версии до 1.1.0 бета, если вы хотите продолжать использовать бета API Minecraft сервер, ссылки manifest.json необходимо будет обновить до 1.1.0 бета API включенный в Minecraft сервер версии 1.0.0 релиз тип системы предоставляется через экземпляр system global run запускает функцию при следующем тике может использоваться для поддержания игрового цикла тик за тиком тип мира отображается через экземпляр world global Get Dimension, получите всех игроков, Minecraft Dimension, Type, step пустота, Overvolt, конец. Тип измерения, ID, Run Command, Async, тип команды, результат, командный результат, тип объекта, ID, Type ID, измерение, Run Command, Async, тип игрока, имя. Вот э, весь длинный перечень изменений того, что было внесено в игру и... Изменено исправлено и добавлено новое. Надеемся вам понравится. На этом у нас все.